Где ж ты, мой свет, бродишь, голову склоня, Дай же ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже четыре дня, Белый, не греши, напиши. Живу я без тебя, словно во снега. Горю я без тебя, словно во огне рожу я. Напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне Слизою дождя на белом окне. Ясный мой свет, ты напиши мне Весенним лучом на бел...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 Ей нелегко, только я в том вина. Ты далеко в целом мире одна, лишь высоко в небе грустная луна, слышишь вздох души. Напиши, живу я без тебя, словно во сне, горю я без тебя, словно в огне, прошу я, напиши ясночку мне, хоть срочечку ты напиши, ясный мой цвет напиши мне, слезою дождя на мокром окне, ястый мой свет, и напиши мне, весенним лучом на белой стене.